Леди и джентльмены, всем привет! С вами Макс Трепьев, и сегодня мы посмотрим с вами квартиру, которая находится в жилом комплексе Сосновый Бор. Для тех, кто не знает, Сосновый Бор расположился у нас в центральной части Сочи, то есть здесь у нас недалеко до морского порта, и по сути это находится все в микрорайоне Приморье и Благодать. Сам по себе район зеленый, вот здесь вот прямо под нами расположился закрытый уже на сегодняшний день санаторий Адженикид, чуть правее, Ворошиловский, далее у нас Миталург. А далее у нас Актер санаторий, и, соответственно, жилой комплекс Актер Galaxy Сон Сити. Это все находится здесь, но из-за вот этого буйства зелени мы этого с вами увидеть не можем. А мы, по сути, сейчас с вами стоим на крыше парковки, и уже отсюда у нас открывается прямой вид на море и на корабли, которые по нему плавают все правильно, со мной сегодня девчонки, они помогут мне это сделать, обзор а сам по себе сосновый бор, значит полностью сдан, но еще не доделанная его территория, то есть здесь вот должен быть у нас фонтанчик и какие-то зоны где вы сможете со своими друзьями семьей проводить время и наслаждаться в общем самим вот этим вот зеленым местом и комплексом, потому что комплекс действительно очень хорошего уровня, про фишечки я сегодня вам прям сделаю детальный обзор и вам просто придется представить, что здесь будет в дальнейшем все круто здесь будет фонтан и будет какие-то перголы. Вообще, в самом доме еще есть бассейн, зона спа, под нами, как я уже сказал, подземная парковка. И здесь у нас есть два предложения, и если вы вдруг захотите тоже продать сосновый борт, то welcome вниз в описании, там вы найдете наши контакты, звонить пишите, и вот Настя у нас конкретно этим районом занимается, она вам поможет, проконсультирует и все расскажет. Конечно, территория еще немножко не неприлизанная, но она будет в дальнейшем красивая. И я предлагаю сейчас именно с вами спуститься вниз, с парковки начать рассматривать комплекс, потому что именно так вы в него будете заезжать. То есть вы заедете, там есть очень хорошее и правильное решение для разгрузки И потом мы с вами поднимемся в сам комплекс, посмотрим ресепшн, посмотрим спа Ну а после всего этого посмотрим уже саму квартиру Так что пойдемте поглядим Вообще основной вход находится вот в той части но на сегодняшний день еще происходит строительная работа, поэтому мы его сейчас задействовать не будем, но мы окажемся внутри, и я покажу вам, как он выглядит. И здесь, по сути, у нас и есть вот эта вот входная часть, то есть, если вы, например, подъехали или пешком подошли к этому комплексу, то вы вот так вот спокойненько подберетесь. Здесь у вас, значит, есть лестница и есть еще зона, где вы сможете закатить коляску людям с ограниченными возможностями, то есть, без Или, если это зима, то можно здесь залить горку и скатываться по ней. Нет, Я сразу думаю, о, это огромный плюс. Да. Но их нет у нас в Сочи, поэтому... И я прошу сейчас, чтобы вы прям не придирались к некоторым моментам, типа вот таких вот недостающих частей фасада, потому что комплекс еще достраивается. Документально он сдан, и вы получаете право собственно на себя. Никакой проблем в этом нет. Но еще вот некоторые моменты там по фасаду доделываются. Это все-все-все будет дорабатываться. И мы с вами заходим на парковку. Парковка у нас выглядит вот так. И какая основная фишка именно о парковке Помимо того, что здесь вы будете хранить машину Парковка, естественно, не бесплатная Нужно покупать отдельное парковочное место В районе 5 миллионов оно на сегодняшний день стоит Но здесь есть зона разгрузки и то есть вы можете привезти какую-то мебель себе домой, привести пакеты, какую-то вот тяжелую историю, или, например, ремонтные материалы, которые вы будете использовать при ремонте своей квартиры. Ну, у нас она как бы с ремонтом, но тем не менее, если вы вдруг черновую хотите купить, то вот она зона разгрузки. То есть вы спокойно сюда в дождь, в снег, в непогоду, в ветер там и так далее приезжаете, а все ваши дорогостоящие материалы не портятся, и вы спокойно их разгружаете и заносите уже по основному лифтовому холлу, туда, к себе в квартиру. Также здесь у нас по пути к лифтам располагаются некоторые зоны кладовок. Не знаю, есть ли какая-то открытая, чтобы вам показать или нет, но, наверное, не получится. Но, в общем, это кладовочки, и вы их точно так же можете эксплуатировать. И мы с вами пришли к лифту. Все у нас в технологической такой обертке, поэтому смотрится, конечно, не очень где-то красиво. Но тем не менее, еще раз смотрю, что дом достраивается, но документально он уже как бы достроен Значит, лифты у нас установлены марки CON Вот, в принципе, написано Тут же есть еще какой-то телевизор, на котором можно выводить рекламную какую-то продукцию И мы сначала с вами поедем на первый этаж, посмотрим, как выглядит ресепшн Посмотрим зону спа, тренажерный зал А потом уже мы с вами поедем в саму квартиру Пойдемте, на первом этаже это все Лифт сам по себе зеркальный, он в технологической пленке но в дальнейшем, конечно, он будет выглядеть лучше. Выходим, и вот у нас такое замечательное зеркало, то есть пока ты ждешь лифт, можно прихорошиться. На первом этаже у нас расположился вот такой вот ресепшн с приветливым консьержем, и там у вас есть еще часть э, почтовых ящиков, выглядят они вот так. То есть, как вы понимаете, абы кто сюда не проскочит, и вот, по сути, основной вход в само здание про которой я вам говорил, что мы его не сможем сейчас задействовать, потому что здесь происходят такие ремонтные работы. Итак, зона спа. Представляет бассейн, и с левой стороны у нас спортивный зал, который еще тоже не оборудован. Здесь у вас будет небольшая такая зона тренажеров и каких-то собственных весов, и выход на саму территорию, на которой мы с вами уже стояли именно в начале обзора, но которая будет в дальнейшем сделано красивее, чем сейчас. То есть, опять же, мы с вами на это не обращаем внимания. Территория будет действительно очень хорошая. Это у нас спортивный зал, в котором, к сожалению, пока еще нет тренажеров, но тем не менее они появятся. А вот с бассейном уже полностью все готово. Но перед бассейном я хочу показать вам, что здесь есть раздевалки, мужские и женские, с санузлами. Пока еще не установлены шкафчики, но они в ближайшее время появятся. Пойдемте еще, покажу. Вот соседняя у нас такая же. Здесь у нас тоже установлены вот такие две зоны. Это душевая. Но опять же здесь еще будут шкафчики. И вот она зона спа. Зона спа с небольшим вот таким вот переливным бассейном. И очень, кстати, прикольное решение. Вот мы пока готовились к этому ролику, обсуждали с ребятами, что... Прикольно, когда перестали использовать вот эти вот синие оттенки да, бассейнов и сделали его таким больше темным, он кажется более глубоким, таким солидным и э, более интересным. Вот, как мы видим, он с вами, он небольшой, но тем не менее, то есть после хамама, после сауны выйти, окунуться здесь действительно будет комфортно. Также вот в этой части подразумеваются какие-то еще лежачки, там, шезлоги, чтобы можно было просто расслабиться и так далее, пока ваши дети здесь плескаются. Ну и также есть еще у нас зона хамама. Вот так она выглядит. Это хамам. По соседству с ней у нас расположилась сауна. А сауна... Ну давайте мы с вами вот так вот сделаем просто свет. Не знаю, как включить. Еще, Марк, это сказать, как раз... Всего 100 квартир, чуть больше там в доме, следовательно, в принципе, вот этой площади спа вполне, да, вполне будет хватать. И здесь у вас сразу, как вы и сходите с сауны, есть вот такая вот штука. Она не наполненная, благо я вам могу ее показать. Да. Есть еще вот такая вот часть. Я, к сожалению, не могу вам сказать ее предназначение. И если вы думали, что это паркет, так вот это керамогранит. Я, правда, первый раз такое вижу, но, тем не менее, он смотрится очень круто. Так, мы, значит, с вами познакомились с сауной, познакомились с зоной спа. Теперь поехали внутрь квартиры. Посмотрим, как выглядит она, потому что она тоже очень эстетичная, очень хорошая. Но сначала мы с вами посмотрели инфраструктуру самого комплекса. Погнали дальше. И вот мы с вами из сауны продвигаемся дальше в саму квартиру. Типичная вот эта женская история. Да, сейчас все увидите. И вот эта красотка. Как вам вообще ее интерьер? очень хорошие такие именно природные оттенки использованы то есть есть немножко теплых оттенков холодных оттенков но нет никаких кричащих оттенков и эта квартира однокомнатная давайте наверное начнем именно с входной зоны то есть вот за моей спиной сейчас дверь перед нами открывается хорошая возможность сделать небольшую прихожую вот такую часть куда вы сможете свои куртки повесить обувницу поставить и так далее с левой стороны у нас санузел санузел небольшой но главное что в нем есть ванна и он действительно эстетичный Опять же серый, здесь у нас керамогранит и в этой квартире есть уникальная возможность, что именно под вас, под ваш рост установят раковину то есть она, конечно же, не такая низкая она должна стоять это выше, это Просто пока еще не доукомплектованная история. Кухня. Кухня эстетичная, хорошая. Здесь у нас вся, по сути, варочная и приготовительная техника есть. Есть еще посудомоечная машина. Вот она находится здесь установлена. И есть еще ниша под холодильник. Холодильника нет, то есть вы его уже установите на свой вкус, какой вы хотите. Но кухня, честно говоря, мне очень нравится. Она действительно красивая. И хоть я вот и не сторонник вот этой золотой истории, но вот это вот позолото. Очень круто здесь смотрится. То есть видно, что действительно человек поработал и сделал хороший интерьер. По всей квартире у нас установлены трекинговые светильники. То есть вы, по сути, можете как угодно направить свой свет. Если вам будет недостаточно на кухне освещения, то, конечно же, светильники поворачивают и создают вам здесь освещаемую зону. То есть без всяких проблем вы можете недостаток света компенсировать. Есть место по телевизору. Все это уже изначально для вас спланировано. Вешайте сюда большую плазму и вот на этом диване это все смотрите. Диван у нас также раскладывается. Есть еще выход на собственный балкончик, который смотрит пока еще на недоделанную территорию. Здесь, кстати, будет зона барбекю. Это не бассейн ни в коем случае. Будет сухой фонтан. Ну и, как видите, еще огромное количество зелени у нас здесь вокруг отображается. Шторы у нас blackout. То есть ничего не просвечивает. И с этой стороны, за скрытой дверью, вот за такой, у нас располагается спальня. Спальня выглядит вот так. То есть, по сути, здесь размещается какая-то небольшая гардеробная часть. Очень небольшая. И двуспальная кровать размещается вот здесь. Под нее здесь выведены выключатели, розетки. Две прикроватные тумбочки встают сюда. И вот так вот у вас размещается кровать. Плюс здесь еще есть уже сразу встроенный маникюрный столик. Не хватает зеркала. И вы все здесь реализуете. Вот такая квартира эта квартира на сегодняшний день стоит 18 миллионов 400 тысяч рублей и она как вы видите полностью укомплектована в ней площади 37 квадратных метров спланирована она в студию и в одну комнату но точно так же у нас здесь есть предложение студии которая стоит на сегодняшний день 10,5 миллионов рублей и еще раз давайте с вами повторим про территорию самого комплекса что здесь есть начнем с локации действительно зеленый и тихий район он считается в сочи спальне. огромное количество зелени и чистые пляжи сам комплекс обладает небольшой территорией но достаточно функционально, чего стоит только одна подземная парковка, с которой мы с вами начали с удобной зоной разгрузки. Бассейн, спа, тренажерный зал, который будет в будущем и территория, которая тоже будет в будущем, но действительно хорошо наполнена. Консьерж и, по сути, охрана. Ну и саму квартиру вы только что посмотрели. Если вам интересно и заинтересовали предложения эти или подобные, которые есть на сегодняшний день у нас в компании, то все ссылки вы найдете у нас в описании к этому видео. Прямые телефоны, ватсапы, мессенджеры и все остальное указано там поэтому господа звоните, пишите с вами был я макс репьев вам хорошего настроения всех благ и пока